Наши урожайный. Старовойники. Пулы. Выбирайте выражение. Салбом, бум, бум. На все, Набирайте выражение. Стороненький пулы. Вот интересно, эпоху... бог Я не могу не остановиться на одном факте. Который меня сильно поразили, и которому я до сих пор не могу найти точного определение, как это могло случиться, что среди всех окружавших меня людей, вот так мало лиц, которым вопросе о том, как мыслить в Украине, которые мы дали бы ее, так, как я Это трагично для меня, но это так а да что жалуетесь? Насильниц. здоровенький Пулы. Мы все здесь, братья! Братья! Братья! братья. Бригади Піредоктор Вектор прощав добровольці української СС Трецької Галичина, яка від'їжджає для дальшого вишпулу.